Всем привет! С вами доктор Вася. В этом видео я хотел показать, как оставить заявку в клан в игре Мир Танков. Для этого заходим в Яндекс или в Google, куда вам удобнее. Пишите просто Мир Танков. Я воспользовался Яндексом. Стоит выход такая вот ссылочка. Нажимаем туда и закрываем Яндекс. Главное сайт... Танков. Справа вверху видим кнопку «Войти» и «Создать аккаунт». Нажимаем «Войти». Пишите логин, пароль свой и цифры, которые здесь стоят. Один. Нажимаем кнопку заполнить меня». «Войти». Нажимаем «Ок». Теперь. Заходите в сообщество, такая галочка стоит вниз. Нажимаете сюда кланы. Теперь, если вы знаете, в какой клан хотите оставить заявку, прямо его и пишите. Например, я хочу оставить заявку в 9 СКБ. Нажимаете здесь плюсик. Здесь пишите текст, который. Хотите, чтобы увидел. Человек, который будет воспринимать или вербовщик, или командир клана, нажимать отправить заявку, и она отправляется. В следующем видео я вам покажу, как принимать заявки, когда вам командир клана или вербовщик уже ее кинул. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Спасибо за просмотр.